Добро пожаловать, мои дорогие. Мы грузины. Это друзья. Чем мы славимся грузины? Нашей красотой. Наша да, природа очень красивая. У ну, а шашлык какой вкус? Вино. Где мы сейчас находимся? Кахедии. Мы называем кахедии дом вина. Мы любим вино грузины. Можно так сказать, Грузия и Грузина считается вот первой страной, где нашли лазу. И мы этим славимся. Мы славимся своим гостеприимством. Мы любим гостей. Добро пожаловать к нам в Грузию. Мы рады гостям, что вы там нам приезжаете, что вы любите нас и уважаете. И что самое главное для человека и для человечества – это любовь, это человечество, это уважение и ценность. Не имеет значения, кто какой национальность. Все мы люди, все мы простые. Да давайте любить друг друга – Уважайтесь, а вы там приезжаете часто, мы вас будем всегда встречать в улыбке с нашим шашлыком и вином. Не только с Хинкали Хачапой. Дай Бог вам здоровья сейчас. Слушайте, до ума. Сейчас, сейчас, сейчас. красоту! сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас, Давай, Давай, давай, давай! Что ты делаешь со мной сегодня? пичамо А так на потом а без на вот